Красному воину на Польском фронте. Слово произнесет товарищ Троцкий. Привет тебе, Красный воин Западного фронта. На тебя обращены теперь горы всей страны. Ты поставлен с трудящимся народом на страже Советской Украины и Советской России. Эти две страны-сестры больше всего хотели мира, чтобы все свои силы отдать труду. После того, как наши непобедимые полки на Востоке, в севере и юге разбили колчака, Югенича и Теникина, мы все надеялись вернуться к мирному труду, плугу, топору, к молоту и к тук тукстакарному станку. И мировая буржуазия решила сделать еще одно последнее отчаянное усилие в крайней мере, задержать наше движение вперед свободной и справедливой жизни. Насильники и из всех стран натравили на нас и буржуазию, которая еще совсем недавно на брюхе ползла перед царем и благодарно вязала его руку за каждую подачку, а ныне стремится перегрызть горло работе крестьянской России, которая открыта и великодушно признала свободу и независимость Польши. Мы хотели мира, они нам не дали его. Они хотели войны, да будет им война, да обрушится она страшной карой на их преступные головы. Красный воин польского фронта, вся трудящаяся Россия поддерживает тебя. Рабочие сила мира надеждой и любовью взираются на себя, и вот ты защищаешь свободу против насилия, труд, против лотаки, справедливость против бесчестья, победа и слава красному воину Западного фронта.